Привет, друзья! С вами канал Застывшее Время, и сегодня мы посетим одно из жутких мест Санкт-Петербурга, заброшенная Буховская больница. Это достаточно известное место по всей России, и посетим мы ее ночью, так что будет немного жутковато. Наливаем печеньки, готовим чай, приятного просмотра. Верховская больница – одна из первых городских больниц России. В настоящее время здание бывшего женского корпуса в Санкт-Петербурге расположено к военно морской терапии военно-медицинской академии имени Кирова. Большая часть корпусов закрыта на реконструкцию. Ее торжественно открыли на набережной реки Фонтанки. Открытие состоялось 27 августа 1780 года. Она всего лишь на 80 лет младше Питера. Первоначально больница имела 60 кое, включая долг Первое психиатрическое учреждение города и располагалось в нескольких деревянных помещениях на территории бывшей усадьбы Волынского, казненного при императрице Ане Иоанновне. В 1828 году психиатрическое отделение переезжает на Петергофскую дорогу и получает название «Больница всех скорбящих радостей». С 1845 года академик Пирогов ежедневно посещает больницу для проведения операции и чтения лекций. В саду больницы в 1932 году ему было установлен Восстановлен памятник в виде бюста из серого, из серого гранита. На лицевой стороне постамента выбито одно слово «Пирогов». На обратной стороне над здесь стояла покойница, где Пирогов на распилах замороженных трупов создавал свой атлас по топографической анатомии. В 2015 году большая часть корпусов была закрыта для масштабной реконструкции. Изначально Дом Презрения был выигрышен в традиционный для Петербурга желтый цвет. Но именно он стал решающим признаком для народного названия этого погоугодного заведения. Желтый дом. Очень скоро этой идиомы стали называть все дома сумасшедших. Блять, как страшно. Теперь ищем спуск. Так, Руслан не ссы. Давно я не выбирался на съемке. Немножко даже страшновато. Где-то должен быть спуск с крыши вниз, вопрос только где. Все-таки вынесли дверь. Запись нет, идет. идет. Это здание очень тесно связано с литературой Больница, а именно дом презрения для умалишенных, входивших в ее состав, место действия знаменитого стихотворения сатиры Войкова «Дом сумасшедших». Снилось мне, что в Петрограде через Обухов мост пешком, перешед спешу к ограде и вступаю в желтый дом. Тот же дом презрения упоминается и в повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Кроме того, 14 отделение Обуховской больницы описывается в романе Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». Через лицевое отделение с кучей мрачных кукол интересно что это за кабинет был внимание опасность потребления сырой воды из под крана может привести к пищевому отравлению, раскрутить своим здоровьем. Порядок приема пищи в клиниках. <свеск> <свеск> <свеск> <свеск> <свеск> это, наверное, палаты были все же. Так это что? ведет этот проход? Я не знаю. Это же наша любимая рубрика. если сильно шуметь можно получить речник все казалось так просто драту Знаете что, я сейчас попробую второй фонарик достать. Он у меня должен быть более яркий, а это ясно оставлю. О, соскучились по свету. Я же обещал. Хороший фонарик. Надеюсь, мне батарейка хватит. Третий день, под замком все. Скорее всего, я бы здесь вот слазил бы. И бы вот сюда. Интересно. Не работает. Как они, интересно, открывались. Ого. Это я удачненько попал. Слушайте, это здесь же должен быть. Здесь морг, прям под этим зданием? Или нет? Блин, я свою палку-выручалку забыл Надо срочно найти новую Это люкс. Нифига себе. Это были люксовые палаты. Здесь, между прочим, наверное, всякие там знатные шишки. Лечились. Отделение гимнастики. разбирается непонятно сегодня у меня такой кошмарный сон приснился как будто я хожу по заброшенному дому за мной ходит маленькая девочка страшная такая мертвая маленькая девочка И я пытаюсь всячески от нее убежать какие-то бактерии. Прохеон. Муж исследования рака. какие-то проводили. Это рентген кабинет. Ну какой-то рентген, какого-то не такого понятия рентген. Какие-то ткани рентген. нашел новую палку, выручалку гемопса, физиологии, патологии гемостаза. Да, раковые клетки изучали. Терапия и хирургия лечения кровотечения Нет, подожди, гем... гемостазы или гомеостазы? Гемостазы, нет, нет, значит не раковые Раковые это гомеостазы А, подожди, раковые это вообще метастазы Значит это что-то другое Ни хрен, шприц В общем, ребятки, кто не ставит лайк, такой вот шприц тому укол с такого шприца я буду делать. Кто не поставит лайк на этот ролик. Потому что мне здесь до ужасности страшно. Одному... Так что, поставьте лайк, иначе пройдет злобный дядя с большим-большим шприцом. Хм, документы. Интересненько. Ну, черт, все на английском. Фирма ООО. Бистрол Майнсквир просит одобрить определение срока проведения исследования до включительно дополнительных центров клинического исследуется с целью оценки безопасности и эффективности применения АПИКСАБАНа при лечении симптомов тромбозной Федеральная служба по надзору здоровья, социальное развитие, Росздравнадзор. Какие-то разрешения на исследование. Видимо, как какие препараты на что влияют? Грузовая накладная энергетиков. Что-то перевезли Я сюда. Thank you. Интересный факт. В 1923 году в Обуховскую больницу доставили тело бандита Леньки Пантелеева и в течение месяца выставляли его на обозрение, чтобы убедить всех в его смерти. И один из самых интересных фактов, что в 28 декабря 1925 года в Обуховскую больницу было доставлено тело поэта Сергея Есенина. 29 декабря состоялось вскрытие. И сегодня, возможно, мы будем стоять на месте, где это происходило. Отделение, есть отделение хирургического лечения пороков сердца подожди это там операционные здесь, что ли были так, тут лекарства были всякие инфекционные эндокрильные правых камер сердца фигеть ребятки где-то тут должна быть операционная может быть ну конечно там все вынесли Уже давно все-таки это круто еще за порошок Тетинал, порошки. Так не надо шататься бы всяким говном. Бинты советские, стерильные. Мед инж. Кольцо протез титановое, синтетическое для анулопластических анулопластики. Нифига себе. О, жгуты медицинские. Из них, кстати, очень хорошо делать рогатки, насколько я помню. Ни хрена себе банка горошка. Оберемся, да? Что-что так страшно-то? Какие-то кабинеты. Мне кажется, это какая-то очень-очень известная больница была в Питере. здесь лечили кого-то очень очень известного вот я сколько хожу у меня так мурашки не прекращаются запомнить выход из лабиринта, потому что я блядь, не помню, как я сюда попал. А если у меня сядет... Сядет свет, это будет жопа жопная. Так, очень много всяких плиток. Скорее всего, вот это помещение очень сильно обеззараживали. Возможно, здесь были лаборатории какие-нибудь. А, как я и сказал. Глюкоза. А снег идет. А снег идет. Натрий хлорид. По щекам мне Медлайн бьет, бьет. Болею очень температура. На больных все препараты. Коту. Сейф нам ну, закрыт. Мне кажется, ключа здесь давно нету. Я стою и жду тебя, как дура. Интересно, это были. Это были не палаты по-любому. Это были какие-то лаборатории, потому что кто тут, по-моему для мойки я стою и жду тебя, которым свежим пертом ловил очень милым клевый вечер делай вечер там, где нет тебя простите у вас, наверное, кровь из шеи потекла. Так. Такие душевые. Ха -ха. Ремонт. Блин, я думал сегодня помыться. Кажется, придется ходить, ходить вонюченьким. Так. 2015 год. реанимация по вход воспрещен ну все мы по не пойдем и да шучу я конечно пойдем это же блин самое жуткое место тут люди были между жизнью и смертью из этого состояния. А кто-то сюда приезжал последний раз. вот здесь вот лежала куча народа просто просто немерено куча народа да это трубки вот разные такие которым обж... аппараты жизнеобеспечения подключались Лена, это, наверное, самое жуткое место после той лаборатории, которую я снимал с Диманом. Просто представляете, сколько здесь народу умирало. Как-то я не рассчитывал в эти выходные снимать чертову заброшенную больницу. Возможно, здесь было... Комната ожидания Операт... операционная операционный блок пипец как здесь пахнет блин прям я чую фак фак мой мозг О, блин Слава богу, здесь почти ничего не осталось. Это было бы очень жутко. Так, я так понимаю, это В какую сторону, по-моему, сюда, да? Да, операционный блок. Вот вот эта вот часть. Хренеть нужно. надо мной. Фак. З Дрим Тим. Мусор сортировать. Желтые пакеты. шарики жел... Шарикиконы. Закрытые брюнкам по бумага, си иглы, скальпеля. Вятки. вот здесь была операционная наверху люк какой-то здесь скорее всего препарировали людей скотка стекла перидролин Что заключаешься? Ну давай так. у меня села камера. В смысле, одна из батареек села у меня. Блин, сейчас я где-нибудь заменю. такое ощущение что один остался хотя блин я и так тут один ребятки страшно выключать камеру просто если случится какая-то херня я, я я даже включить ее не смогу я просто буду стоять и... пойдемте посмотрим что там операционно сейчас я свету увеличиваю скорее всего вон там вон где вот это вот все сверху там стояли люди и наблюдали за тем как проходит операция а здесь вот чтобы я не потерял ключи от самоката. Это будет финиш Хим. Жуткое место. Пробирки от бутылок. Дистилляционные, стерилизационные, автокладные. Опа. Биксы стерильно. вы а сидите сейчас там чачек пьете жалуйтесь что выпусков нету а мне тут дол срачки блядь, страшно Надеюсь, он за мной приедет Нет. Тут некоторые люди умирали во время операции, потому что это же, блин, операция на сердце проводилась. Ого, вот это предохранители. Вот это я понимаю. Мне нужно найти через лицевое отделение. видео господи боже что ли анимация? знаешь что там Нет. операционная сама вот здесь Чего была. Ага. вообще вон там стояли эти курсанты, вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще вообще Потому что я, я же учился тоже с медицинским уклоном, нас водили. У срачки страшно. Я смотрю, просто большое неж... нежилое здание, крутился вокруг него, крутился, не знал, как зайти, в итоге через крышу залез, через соседний дом, через крышу. Охренеть. Слушай, это ты... это ты удачно зашел. Да не то слово. Блин. Интересно, под ней должен быть морг, скорее всего. Вот честно, х**, узнаю. Вставай, Здесь вроде ничего там. Что там написано? Или там что, не спадет спрашивая операция? Еще один операционный блок. Так все висит жутко Офигеть Ну та, там выше, где мы были, там были операции на сердце проводили, как я понял, потому что там книги очень много книг разных такого вот Посторонним вход запрещен Ну нам запрещен вход Мы посторонним А ей дыши <свист> <свист> Блин, тут запах, вот именно, знаешь? А <свист> да. Ты да. Да, да, да. <свист> Черт. Смотринка у меня свет сел. Ща, подожди. Мне страшно, до да усрачки. Да, я могу А, черт. Да как. Ааа, глючит телефон. Сейчас к окошку подойду. У меня второй фонарик, слава богу, есть чуть Козел сел так быстро, блин. Надо с собой носить еще один аккумулятор. Купить. Нет, нет. Да, блин, хочется, не нервничай. Я понимаю. Ну, дальше, чем видеть. На, не говори. Так. Ну, ребятки, света чуть, чуть поменьше будет. Я взял с собой Олю. Чтоб мне было не так сыкотно. Я до края дома дошел, понял? Я вообще ищу челюсть на лицевое отделение, там, короче, старые, их должны быть куклы, с разными видами. Болячик. Ой, мне сказали, он на втором этаже находится. полотенце, К каз... здесь люди умирали. У меня вопрос. А, да. У меня вопрос. В больнице нахожусь, где операционные, где реанимационные. Не думаю об этом. Иди, Оль, я не пойду туда. Я тебе честное слово говорю, я не пойду. У меня ни батареек ничего нету. Да, давай я тебя здесь одну оставлю. Ты в курсе, что в Морге будет связь не ловить точно. Я честно, я просто даже не знаю, куда, э, как я обратно пойду. Я не знаю, где выход. Понимаешь? Вау. Это, краска облупилась Все, думаю, охренеть лестницы такие, посмотри, какие лестницы да. Кампезан Какие-то на латыни надписи Перистон какие да, себе Там бабочки остались Какие бабочки? Баноч... А, баночки Баночки Баночки Какие бабочки? Сосудистых протезов уже нету давно самих. Альвезин новый. Что-то он уже не новый. Так, какие-то книги. Внутривенное питание. Это да, для, да, да, для медицинского для... а, угу. левацин левицкий чего? Фамилия. Наверное, да. Кулишов, да. О, смотри. Фотопластинки. Простые врожденные пороки при продли... продолжительности перфузии до 30 минут. Конечно, все уже на сувениры разобрали. По-моему, сердце похоже, да? мне главное выбраться отсюда до того момента как у меня сядут все фонари в общем сейчас быстренько ищу челюстно-лицевое отделение Уже. Отделение сосудистой хирургии госпитализационных инфекций. А на стенах, как всегда, написано творчество. Перевязочное. Срань господня. Тут тоже, наверное, операционная была. год Нету его, видимо. Или оно вот тут вот, но я этот дверь не открою. Наверное, лучше я пойду, пока у меня батарейки сели. я не хочу останавливаться, курить даже. Спасибо за пожелание. Так, я здесь был. Да, я здесь был. Здесь я был, смотри. А. Это лифт. Я сюда попал я сюда зашел да вот через эту дверь я сюда входил сейчас тебе покажу просто три тревоги так значит где-то тут есть выход на крышу я через это отделение попал сюда так лифт Твою с... так, солнце. Зажигалка, Зажигалка есть, но я, наверное, отключу сейчас фонарик и буду этим светить. Телефону, когда нету. А, сейчас попробую зажигалкой. Твою мать. Все батарейки, все улетает вообще. Просто капец. Я отключу, чтобы у меня батарейка не сажалась. Давай, давай, давай, отключи. Так. Да. Так, сейчас я на наушники переключусь. Алло. что тебе рассказывать это поддержать меня постирать потом дома мои коричневые штаны ага ну, ясно Ой, блин, так. Твою мать, это скользит, да? Тут есть лестница, но она уже скользит. Уверен, что она меня выдержит. Так, пофиг, прыгаем цепляемся за крышу. Куда я делал ключи от самоката? Нашел. О боже, вот это приключение. Вот это я.